Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем продолжать выживать на одном блоке в Майнкрафте. Ну что, ребята, поехали! <звы> Ребята, мы уже с вами давно выживаем далеко не на одном блоке. Вот и вне серии. Я так чуть-чуть поиграл. Ты как здесь оказалась, красоточка? Ну-ка, мазоночка. Так, заодно вам покажу то, что я сделал. Так, мне надо быть сейчас найти пшено, чтобы завести ее в загон, потому что овцы нам нужны. Короче, я... <клёх> Еще одна серьезно ну привет ты главное не скинься окей короче я тут чуть-чуть приподнял нашу ферму э, к сожалению панду и медведя белого а еще там были лошади я не смог их спасти потому что я не знал чем их можно приманивать вот поэтому мне пришлось их кокнуть убить так пшеница так раз овца два овца, вы главное только не скиньтесь. надо было только одну убрать, о господи, надеюсь вы умные и не суицидницы. Так, оп, давайте, оп, залезли, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, дождик пошел, е, так, ну-ка, там, там жирная одна просто, так, ну-ка ТЫ то не толкай ты ее! Уходи! Вот! Да она задолбала! Уходи отсюда! Пошлобон! Все теперь опа! Вот так вот, оперативненько все зашли, быстренько. Так, давайте мы их сразу покормим. И кстати, мы с вами сможем еще сделать коров обычных, просто у нас есть муха-моры. Вот и получается, сейчас мы с вами вырастим двух мухоморов, а потом обстрегем их, и у нас получится обычная корова. Вот, а еще нам надо будет с вами сделать ножницы. У меня почему-то нет звуков. Конечно, потому что у меня на единице все. Все, теперь хоть звуки слышу, хоть какие-то. Да, конечно, с дождем не очень приятно играть, но, блин. Ну да ладно, че уж, давайте там не знаю, может команду пропишем. но вообще, в принципе, цель этой серии. Я даже не знаю, что же можно сделать, вот честно. Я считаю, что нам надо будет докончить вот эту вот коморку, потому что она вообще недоделанная. Кстати, я болею. Давайте напишем в комментариях, Саша, выздоравливай. А, ладно, не в этом суть. Сейчас мы с вами поедим. Вот у меня тут курица есть. А, скинем. Пару лишних килограммов, блин, в сундук. И, в принципе, можем начать добывать разные руды, там, блоки, чтобы достроить нашу хату. Не спрашивайте, зачем нам нужна хата на летающих островах. Просто нужно, ребят, просто нужно. О, господи, у меня губ этот открылся. Ты задолбал уже, я тебя не звал, иди отсюда. Все портит постоянно. Кошмар. Ребят, как надо это отключить? Кукол. Эм... Этот помощник. Как он называется-то, я не знаю. Ну, короче, вы поняли. Эм... Так, ладно. <hinaus. Ancient. coughs> так, там мы сейчас сами начнем собирать ресурсы. Кстати, давайте сделаем кровать. Чего бы нет, правильно? А то какие-то бомжи серьезно. Все есть. А кровати нету. Это очень печально. Так. Э, у нас есть ножницы. Если нет, то можно будет там железо переплавить. В принципе, сделать. Вот тут еще железо есть. Так, здесь ее железо есть. Так, может, в том сундуке есть ножницы. Ну, просто я не хочу убивать овец. А -а -а, блин кажется нет но у нас есть два железных слитках переплавленных так что сразу сделаем ножницы а, вот кстати я хотел сказать почему так долго не выходили серии по одному блоку вот типа людям заходило а я вот так взял резко перестал выпускать а, дело в том что там было куча много других а, проектов там вот я сидел там записывал разную фигню там мини игры вот летсплеи записываю <coughs> вот и на один блок вообще времени не было поэтому ребята извиняйте мне за это. Думаю, то, что если вот это вот видео наберет много лайков, то я продолжу выпускать. Если нет, то это последняя серия. Ну, в принципе, посмотрим, как он залетит. только осторожнее, не залетите. Вы не можете спать только. Что? А вы можете спать только ночью или во время грозы? А сейчас что не гроза? Я хочу спать, кукусики. Блин, вот так всегда. Ладно, окей, давайте будем сами, ну, начнем добывать блоки. Что здесь у нас? Бирка, золотой слиток, кусочек железа и два сверкающихся арбуза. Окей, прикольно. Нет, мы с вами помши. У нас сломалась кирка. Но, uh, no, однако, я пособирал довольно-таки много ресурсов. Очень много. Ну, короче, я думаю, мы с вами сейчас начнем делать эту чёртову коморку. Вот, и как оказывается, вот здесь могут спавниться мобы. Вот, например, вот те овцы, которые заспавнились. Я вообще, типа, ну, типа, их вообще не было. Так, когда ночь наступит? Ё-моё, я сейчас... Меня бесит эта погода. Как? Везер... в еще лучше не можем прописать с вами эту команду к сожалению Ну можем конечно просто я не хочу окей okay. но ну, просто может вам неприятно смотреть на такую картинку так ладно давайте лучше начнем с вами замужелый булыжник здесь есть вот почему я не установил сюда мод который добавляет быструю сортировку или что-то в этом роде кстати надо будет посадить вот эту вот саженец опля у меня там еще была костная мука кстати у меня тут оказывается морковка выросла а я этого даже не видел она не выросла я не люблю эти новые текстурки тут непонятно она выросла или нет типа вот ну ребят ну просто определите а вот здесь она выросла нет Вот здесь она выросла ну хоть что-то, блин. Ну просто я очень редко играю на новых версиях, и это бывает вообще только когда я там, не знаю, может, с друзьями там играю или еще что-то. Блин, вот наверное, сейчас сидите и слышите вот этот вот голос мой, охрипший, что ли. Наконец-то, поспим, господи. У меня еще просто нос заложен, и мне горло ужасно болит, жутко. Наконец-то дождь закончился. Иначе вот солнце. <смех> так, ну что, начинаем с вами строительство нашей коморочки. Так, что-то эта лачуга не особо похожа на какое-то жилье, она больше смахивает на какой-то пипец и деградацию мастера, строителя, который создавал этот дом. Да, в моих мечтах это выглядело лучше. Ну ничего, я думаю, окна все исправят. Молись, Саш. Что происходит? Мы под грибами или под грибами. Почему у меня небо засверкало яркими красками? Что происходит? Помогите! Мы, кажется, под этими. Подстроенными. Мне кажется, меня накачали. Думаю то, что я э, панорамный потолок сделаю, ну, стеклянный потолок сделаю вне серии, потому что сейчас на это не хочу тратить время. Это очень долго будет, там надо будет рассчитывать. Бляха, муха, это выглядит тупо, это выглядит глупо, это выглядит отвратительно. Это надо убирать. Что это такое? Excuse me. Я не знаю, может, я вне серии это исправлю, но... Не факт, что я смогу сделать это красивым. А -а -а. Слушай, у нас должны быть факела, я их не вижу. А, вот вижу. Все. Надо бы поставить здесь факела, а то еще монстры заспавнятся. А оно мне надо? А Оно мне не надо. Слушай, ты это обратно садись-ка. А то сейчас взлетишь со мной вниз. И все. Был попуг и нет попуга. Так, вот у меня здесь есть булыжника чуть-чуть. Сейчас я тут пройдусь еще. Оп, оп. Да, строитель из меня никудышный. Я знаю это, ребята. Черт, нам сейчас придется снова копать блоки, потому что мне опять не хватило. Ёб твою мать. Что это такое? Да, это лачуга, конечно. Кошмар, ребята. Никому не советую в таком говне жить. Кеса! Стоять, Кеса! У меня для тебя есть рыбка. Черт, она только жареная есть. Черт. Вот тропическая. Ей тропическая пойдет? Стой! Нет! Она не ест! Представляете, она не ест! Иди сюда! Ну почему ты не хочешь приручаться? У нас есть обычная рыба тогда? Треска, срая треска, вот. Ой. Иди сюда. Я уже не помню, как приручать кошек. Стоять! Пляха-муха. Ну ты, киса. Она сейчас сбросится. Если она сбросится, это будет такой капец. Вот она, крадется. Ей не хватило. У меня нет больше рыбы. Блин. Что делать? У меня только жареная есть. Может из геймотки ей достать? Давайте из геймотки достанем, че бы нет. Открыть мир для сети. Так, креатив. Берем... А это, это где, кстати? А вот. Ну, я думаю, столько и хватит. Этой собаки с Саной. А, су, Сурвайвал. Она, сука, сбросилась! Я ради неё в креатив зашёл. Она взяла, сбросилась. <свес> Мда! <свес> Блин, надо было ее в загон загнать. Надо будет вот здесь, кстати, открыть. Может, она сюда забежит. Ну, следующая кошка. Если что. Надеюсь, нам повезет, и мы сможем достать еще одну кошку, потому что я хочу себе кошечку. Кошака. Они тут, кстати, редко попадаются. Нету кошки, Саша. Все, Тю-тю прокаркал ты кота. фу а -а -а, мне они не нравятся. Кто это? Что это? Уходите отсюда. Пляха-муха, они за мной. Помогите. Они оккупировали мою территорию. Мне не нравится эта хрень. Помогите. Они отсюда уйдут, нет. Что это? Кто это? Уходи оттуда. А! Их три. Что? Из-за них свои кусты случайно поэтовал. Нет, мои красивые кусты. Уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи. Блин, у меня даже блоков недостаточно, чтоб эту дырку заделать, чтобы мы были в безопасности. Как от них избавиться? Подскажите, пожалуйста. Где-то здесь летала одна хрень такая Слушайте, я, я знаю решение одной такой. Они умирают со временем Я-то думал, нам сейчас пипец пришел Что это такое? Это вроде вредина называется Или как-то так Пять, ты иди в жопу Они задолбали <говорит> <говорит> У меня пол сердца. Я не регенюсь заделываем дыру и просто сидим и ждем пока они сдохнут напишите в комментариях как от них можно легко и быстро избавиться я не хочу ждать у меня время не, не я... а! Шо ж это такое мама дорогая спаси сохрани это вообще не нравится что сегодня за выпуск мало того что у меня вон как это Кавно Они не сдохли. Я-то думала, они сдохли. А, это самый ужасный выпуск. Их три. Не подходи близко ко мне. Умирать будете, нет. Ее, она там взлетела. Мама! Они сдохли? Нет, он налетает. Уходи отсюда. Ой, мама, о господи, они так еще... Откуда еще одна? -ля -ля -ля -ля -ля. У -у -у! Пошла нафиг! Мамусики. О, Господи, ребят, я не хочу. Она сдохла? Все, ее нету. Шок контент. Ну, короче, я думаю, мы с вами на этом закончим. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видеороликом со своими друзьями. Ну а с вами был я, Сашари. Всем удачи и всем пока.